Так, ладно, теперь по поводу этих самых, да, из-за того, что вот это вот организовали, вот этот между собой, некая такая третья сила, да, э, высшая эта сила или просто это пидорская третья сила, да, вот, что касательно этих самых, да, вот этого, так сказать, специальной операции или войны, не суть важна, да, которая, опять же, на территории э, Руси, на территории постсоветского этого пространства, э, Получается, что вот этот, так сказать, объединенный этот Запад, да, который якобы продвигал там зеленую энергетику, вроде все хорошее против всего плохого, там какие-то эволюционные достижения, там все такое прочее, а двигается вот со стороны якобы, да, вот, ну, скажем, скажу так вот, да, обратный эффект путинизма возврат не только к традиционным ценностям, но возврат опять же к ресурсной экономике к ресурсной этой энергетике опять же уголь, нефть, газ и все такое прочее, понимаете вот нету ничего в вот этом столкновении двух вот этих разделений таких, политических экономических и прочего ни с той ни с другой стороны нету абсолютно правильного, то есть над этим нужно подняться выше запретить тотально вот это говновозиво вот, и переходить к реальному самосовершенствованию, саморазвитию каждого человека, индивидуальности да, и всего сообщества. Это тоже не выход. Возврат к вот этим, ну пусть они там традиционные ценности, это более-менее, так скажем, нормально. Вот, но возврат к качанию мазуты, бурить тело матушки земли, это тоже неправильно. Понимаете? Вот. И вот, к сожалению, вот, этот, есть вот, э, вот эта третья сила, которая все время направляет... Ну, в тупик, в болото. Да, вот вроде бы все хорошее, но... Э, с другой стороны, смотришь, это неправильно, понимаете, вот, как уважаемый наблюдатель говорит, ищи в этом самом чего-то там негативное, да, вот оно и есть, абсолютно не идеально. Так, ну, достаточно на эту тему, да, вот, теперь по поводу этого самого, да, надо будет общаться дальше, да, разбирать вот эти вещи, да, значит, что касательно, опять же, я абсолютно возражаю против вот этого стирания памяти. Во-первых, потому что это вот в ведических писаниях еще, да, циран использовали, и стирание памяти. Есть препараты, которые, в принципе, даже в аптеках продаются, да. Спецслужбы это используют в массовых этих самых, да. Да, без всяких даже психотропных, которые считаются, ну, такими, чуть ли не мифическими э аппаратами. Вот, для чего вот эта всякая небесная гадость, вот это раз это самое расчерчивается, или вообще там без самолетов это вбрасывается, да, методами планетарного управления, да, водичка почему такая это самое вспомните в детстве, как ну кто более-менее нормально жил, да, вспомните в Вкус воды, который был. Пусть ее хлорировали, Даже но вкус крана. совершенно другой был. Совершенно другой, понимаете? Вот, поэтому, опять же, не забывайте, да, У -у -у. вам все время подтирает память. Для чего это делается? Опять же, для того, чтобы запустить вас в колесико вот этой сансары. Кровавое это колесо, по-другому это никак. Вот, если это якобы обусловлено высшими силами, так я вам скажу, да, вот, мне позволено было, я попадал по смерти, мне это дело все показали. Так вот, когда душа или дух, как у вас, как угодно, да, вот когда вы, так сказать, да, ваша сущность попадает по смерти, там открывается все полностью. Вы все, весь свой накопленный опыт отдаете в общий, так сказать, этот самый доступ, да, во Вселенную, да, Всевышнему, всему этому колоквиуму ваших родных или не очень родных душ. Вы всю эту информацию отдаете и получаете сразу все, что там есть, да, а потом, когда вы, ой, блин, вы не выполнили, идете опять воплощение, вам опять подтирают это самое, чтобы вы лишнего чего не сделали, не передали, да? Вот такие пироги. С какими целями это делается? Правильно. Вот, чтобы вы не вылезли из этого колеса сансада. Ну, чтобы хомяк электричество вырабатывали, когда вы колесе. выйдете все-таки, а я так подозреваю, что это не всем дано все-таки, выйти вот это вот пространство, не то, которое изолировано, куда выпускает абсолютное большинство. Ну, вот по утверждению Рахмана Торера, вот, якобы он общался с Иисусом, и тот признался, что в рай, ну, в этот э, христианский рай никто не попал вообще. Почему? А потому что вот такие препоны установлены, да, вот, поэтому, опять же, возможно, возможно, вот это вот, так сказать, куда я попадал, да, вот, видел вот это вот, да, по смерти, где находятся все души, вот это вот пространство, там нету тайн никаких, нету никаких тайн. Поэтому, вероятно, здесь вот воплощение, здесь вот в этот момент происходит вот это вот тотальное э, подтирание памяти. Да? Но опять же, э, это тоже не преподно. Надо это все дело восстанавливать. Но мне это однозначно. Для того, чтобы крутилась колесико, кровавое колесико сансары. Вот. Такие вот пироги. Поэтому вот личный опыт там становится общим достоянием. Точно так же вашим достоянием становится весь общий.. общий э, Опыт всех этих сущностей, всего Всевышнего, ну, всего того прочего, да? Так, это кто хочет понимать, понимаете, да? А так основная...